Всем, Всем привет. привет! Меня зовут Алина. Меня зовут Женя. Мы решили а, научиться кататься коньковым ходом за один месяц, и в этом нам будет помогать школа Айла Скинг. Love ну, ну что, что покатили? покатили? Два раза в неделю тренировки. Вечерние в будний день и утренние в выходные. Это 8 занятий. В конце, Экзамен. если не ошибаюсь, нас ждет большая гонка. На самом деле это будет гонка-зачет, где мы покажем, чему мы научились. У меня ожидание – это улучшить технику. Раньше я занималась лыжным ориентированием в школьные годы. Это было ну, буквально год-полтора. вот. Поэтому есть представления, есть какие-то базовые навыки, но, естественно, техника никакая. А я хочу научиться кататься коньком-ходом, стоять на лыжах уверенно и чтобы разнообразить свой зимний досуг.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 Наш тренер в первую тренировку давала нам базовые упражнения, которые помогали почувствовать мышцы, которые будут участвовать при катании коньковым ходом. Это были функциональные упражнения. Со стороны это смотрелось немного странно, когда ты представляешь, что у тебя в руках лыжные палки и пытаешься что-то там ими отталкиваться, но было, в принципе, интересно и полезно. Действительно, мышцы, которые до этого никогда не работали, заработали. Я пыталась представить, что я на первой тренировке, Потому что я ее пропустила, я заболела и решила подлечиться. Я жутко переживала, думала, что я вообще отстала от всех. После первой тренировки я действительно смогла прокатиться коньковым ходом, определенный участок, да, иногда я сбивалась, но я действительно поняла суть, как вообще, как нужно двигаться, потому что тренер нам четко давал инструкции, там, как себя прокачать, как проехать там, на одной лыже, как держать равновесие, очень много упражнений на баланс. Всем привет! Сегодня прошла моя третья тренировка в лыжной школе I Love King. или же вторая тренировка на лыжах. И, наверное, самое сложное было сегодня это все упражнения без у меня, наверное, понимание конькового хода именно вот этой техники пришло только на прошлой тренировке Потому что прошлая тренировка прошла для меня довольно легко физически То есть не было той усталости в ногах, которая присутствовала в предыдущей тренировке И даже по каким-то своим ощущениям и по виде отчетам, которые были, видно, что стало намного лучше Я была вот довольна собой впервые По поводу моих впечатлений, ну, я до этого вообще не, не умела кататься То есть я не понимала, как кататься на лыжах а у меня был страх именно скорости, что я могу упасть, если там я слишком сильно разгонюсь. И тренировки мне дали определенную уверенность, что я могу контролировать свое тело и как бы правильно где-то даже может падать. Очень хорошо тренируется баланс. Всем привет! Сегодня прошла моя последняя тренировка перед стартами. То бишь это уже была седьмая тренировка на лыжах в школе Аллвскинг. Сегодня была очень изнурительная тренировка. Вот мы как большие выехали на дистанцию, то есть не просто на пруду тренироваться делать различные упражнения, а полноценное прохождение дистанции, естественно, коньком. Также были упражнения и на классику. Вот, и в конце тренировки у нас было что-то мини-соревнование. Нужно было проехать три круга, где-то в сумме 1800 метров. Естественно, соблюдая технику, но при этом на скорости нужно было поработать. А, Мое время 2.50. Вот Лучшее время по четырем группам 2.20. На 30 секунд отстаю, но я очень устала к концу этой тренировки, потому что она действительно была очень изнурительной. Впереди финальная, так называемая, гонка, где нужно будет показать себя. Привет! Мое заключительное ви видео, видеоотчет. Сегодня была финальная гонка, так сказать, выпускной экзамен. Я пробежала дистанцию 3 километра. Что могу сказать? Старалась, конечно, ехать больше для себя, потому что. Все-таки нас учили техники, а если бежать на скорость, то техника чаще всего забываешь. Вот. Поэтому, чтобы этого не произошло, первый круг, который как раз был полтора километра, я старалась ехать, вспоминая все, все наставления тренера, а второй круг уже, конечно, был на скорость. Но, с учетом того, что дистанция была такая неординарная, были как и равнинные проезды, так и горы, подъемы, горы громко сказано. Но, в любом случае, все это я преодолела, вот, получила сертификат лыжника и паспорт лыжника, так что теперь я полноправный лыжник. Вот, на самом деле это очень крутой опыт, я до сих пор ни, ничуть не жалею о том, что я приняла участие в таком очень крутом проекте вот, поэтому <coughs> лыжи это круто, и буду продолжать дальше заниматься